Друзья, я вас всех приветствую с наковальни номер 42. С вами Андрей Санцевич. Кто-то меня знает, кто-то меня не знает, кто-то меня видел, кто-то меня не видел. Но вы знаете, очень приятно, когда люди добавляются ко мне в друзья на Фейсбуке, в частности, и говорят, а я вот знаю, ваши тренинги до сих пор крутятся на фортаже. На самом деле очень приятно, очень, очень приятно, что меня еще помнят, меня еще знают. И хочу выразить огромнейшую благодарность лидеру, основателю бизнес-системы, великому лидеру. Вообще, мне знаете, слово «лидер» оно очень громкое, но я его не употребляю в своем лексиконе уже давно, но вот этот человек Лариса Гудим – это поистине лидер, который ведет команду, который знает свое дело, который в бизнесе на 100%. И именно Лариса мне дала понимание и дала те знания, которые сегодня мне позволяют. Ну, зарабатывать, скажем, деньги через интернет, будем так, это, будем так эти вещи называть. Именно это человек, который приоткрыл мне дверь в будущее, который мне показал другую жизнь, который разрушил мои какие-то ложные убеждения и, знаете, вот вот ложные стереотипы социума, да, где твердили, что деньги зарабатываются тяжело, что нужно впахивать, что нужно пахать. И вот один принцип, который я запомнил, я вот хочу передать его вам, собственно говоря, вот о чем это видео. Принцип жизни должен быть таким, ну как должен, слово мне должен, должным тоже не нравится, мы никому ничего не должны, это один из ритуалов, которые я проговариваю утром. Я никому ничего не должен, у меня тоже никто ничего не должен, ты должен все взять сам. Но принцип другой, не об этом я хотел сказать, принцип следующий – все в жизни быть должно легко, быстро и весело. И я знаю, что есть люди, которые живут по этому принципу. Не всегда у меня тоже все гладко, не всегда у меня все получается, но когда я понимаю, что есть другая жизнь, есть другая орбита, и на этой орбите крутятся совсем другие люди, совсем с другим мышлением совсем с другими измерениями. Знаете, мне становится легче жить, и вот это меня мотивирует быть в обществе этих людей. И вот это вот наковальня, на которую вы приехали, наковальня спецфорсаж номер 42, это именно то общество тех людей, которые знают, как перейти в эту орбиту. Это вот общество людей, тем более, что этого общества сегодня у вас очень много. Это Евгений Веременчик, это Евгений Поляков, это Сергей Шутро. Вы не думайте, если я в стороне, то я ничего не знаю. Я многое знаю, я за вами слежу, за каждым из вас. Это Иана Анна Мещерякова, я знаю, приехала, это Эдуард Гринько, это Лариса Гудзим, собственно говоря, о ком я и снимаю это видео, да, о системе Forsage Info об основателе этой прекраснейшей, прекраснейшей и уникальной системы. Я не буду много говорить, потому что, знаете, не хочу быть многословным, вот, я передаю вам всем пламенный привет, пока нахожусь я в Литве, но вот сейчас планирую свой визит в Киев по делам своего бизнеса, так что потом с Киева, кстати, я хочу приехать, планирую тоже приехать, я в Минск. Вот, и если у вас будет желание, кто из Минска или кто-нибудь там рядышком живет в, в области какой-то, мы с вами можем встретиться, назначить встречу и буду, буду рад с каждым из вас выпить чашку кофе в новом месте, в новом офисе. Поделиться опытом, поделиться знаниями, поделиться эмоциями. Ну, возможно, кого-то смотивирую на какие-то действия, да, потому что я понимаю, как тяжело утром просыпаться и себя мотивировать. Иногда я сам себе говорю, блин, вставай, ленивая скотина, иди к своим целям, потому что цели ого-го, вот, и хочется всего этого достичь в жизни, Хочется все это, знаете, хочется много чего понять, осознать, через себя перевернуть, как я и сказал в начале нашего видео, и отдать это людям. Я делюсь от избытка. Я вот делюсь бесплатно, просто от избытка, потому что во мне этой информации очень много. Вот, поэтому работайте по системе Forsage Info, это крутая система, это крутая площадка. Это поистине не просто крутая площадка, это кладе знаний, где каждый из спикеров делится своим опытом, каждый из спикеров делится своими знаниями, пройденными знаниями. Самые ценные знания, вот, самые ценные знания, это те знания, которые вы прошли. Что такое вообще деньги? Деньги, деньги, это следствие знаний. Если вы что-то знаете, вы должны эти знания, которые вам дают, применить в течение 48 часов. И притом не один раз применить, а прогнать это на людях как минимум 5 раз, чтобы эти знания закрепить. Что Есть такой тоже закон, закон осознания. Ты увидел, узнал, понял и осознал. Так, чтобы осознать, это нужно отдать кому-то. Потому что когда мы говорим, мы учимся. Вот это я вам хотел сказать. Еще раз передаю вам каждому пламенный привет. У вас сейчас 30 человек, наверное, меня слушает, включая лидеров. Я вас всех очень люблю, даже кого не знаю, все равно люблю. Вот, потому что мы находимся в самом крутом, самом свободном, самом прекрасном бизнесе на Земле, который называется Network Marketing. Я, я не называю больше его сетевой бизнес, потому что ощущение, знаете, а ассоциации, как будто бабушки с этими сумками э, идут по офисам и что-то там реально птюхивают, паривают. Нет, это Network маркетинг, это самый комфортный бизнес, который сегодня... Может, каждый из вас, и каждый из вас это делает и везет его через интернет. Привыкайте к этому. К этому сложно привыкнуть, но это очень легко сделать. С вами был Андрей Станцевич на связи. Всем привет и до скорой встречи с каждым из вас. Пока.